Друзья, привет! Сегодня я хотел рассказать вам о системе Canon RT и товарах Yungno, которые поддерживают данную систему. Это трансмиттер для управления вспышками, приемник для того, чтобы поставить любую вспышку TTL, Yungno или Canon и подключиться к данной системе. И вспышки 600X RT первая и 2 версии и 968 XRT, которые уже обладают встроенными трансмиттерами Canon RT. На обоих вспышках 60 ведущее число, но тут оно при 200 мм обозначается в характеристиках, а тут при 105 мм. соответственно эта вспышка немного мощнее. Вот, еще у данной вспышки есть светодиодный фонарь и диффузор вот такой вот фонарик. Освещенность 300 люкс на 1 метр. Цветовая температура 5500 кельвин. Три светодиода. При использовании данной насадки температура должна измениться на 3200 кельвин. Хочу заметить, что вспышка и светодиодный свет одновременно работать не будут только либо свет либо вспышка мощность мы можем менять на дисплее регулировка происходит довольно таки плавно с шагом 5 процентов еще чем они могут между собой отличаться 600 сделано в стиле каноновской в точно таком же корпусе 968 это собственная разработка фирмы Yungno. Сначала мы рассмотрим работу вспышки 600 xrt 2 на фотокамере. Включаем. Данный светодиод отвечает за готовность внутренних конденсаторов к световой вспышке. Кнопка мода меняет режимы. Сейчас вспышка находится в режиме ETTL, в котором автоматически выбирается мощность. И работает лазерная подсветка автофокуса, которая помогает сфокусироваться на объекте в темноте. Четыре одинаковые круглые кнопки соответствуют нижней строке на дисплее в различных режимах. Они могут менять разные настройки. В этом режиме мы можем менять зум с автоматического на ручной и добавить компенсации к мощности. А также воспользоваться функцией брекетинга и включить красную синхронизацию или синхронизацию по второй шторке. Следующий режим М ручной. В нем мы также можем менять зум ручной или автоматический, а мощность мы задаем только вручную. Последний режим мульти стробоскоп. Мы можем менять зум, мощность, количество срабатываний и частоту срабатываний в герцах. Также мы можем данную вспышку управлять из меню камеры. Например, выбираем управление вспышкой камеры. Так, теперь я поменял на режим M. Можно на мульти поменять. И то же самое, о чем я говорил ранее, может меняться через меню камеры. То есть поставил четвертую мощность в режиме мульти, тут тоже поменялось 1,4. Давайте попробуем разобраться с системой Canon RT, это который обычно устанавливается на камеру на горячий башмак. Сейчас я устанавливать не буду, потому что веду запись на эту камеру. Давайте включим вот эту вспышку. Трансмиттер уже установлен в RT-режиме, в режиме мастер. Вспышка нет, для этого нужно нам использовать вот эту кнопочку. Мастер, Slave. Два света идет загорелись зеленым цветом, соответственно они соединились. И мы это можем проверить. Все работает. Чтобы система работала, главное выбрать одинаковый канал. Авто. Тут тоже авто стоит. Передатчик должен стоять в мастере. Принимающее устройство в слейве. В данном случае передатчик управляет всеми группами All. Вспышка стоит в группе А. И, соответственно, попадает во все группы. Мы можем работать в этой в режиме брекетинга, то есть по идее с 3 кадра 1 с плюс 3, как я настроил, 2 с нулем и минус 3 с мощностью. Далее мы можем просто отрегулировать компенсацию, Например, плюс 2.7 относительно TTL режима, вспышка будет срабатывать. Дальше мы можем поменять режим управления, например, мануал. И все устройства будут работать в мануале. то есть стетил поменялся на М. Тут мы также можем поменять, например, мощность. Для всех вспышек мощность, соответственно, тоже поменялась. Дальше у нас есть режим стробоскопа. Также поменялась на стробоскоп и групповой режим где мы уже более подробно можем все настроить я сейчас подключу вторую вспышечку. включаем режим slave она установлена в канале 1 нам нужно поменять на авто чтобы она у нас законнектилась и светодиод загорается зеленым, то есть у нас две вспышки в работе, отлично. И еще дополнительно ко всему этому набору будем использовать приемник для Canon RT системы, приемник позволяет подключить любую вспышку с TTL, Canon или Yongnuo, с другими брендами могут быть проблемы, необходимо проверять перед покупкой, данная вспышка например 168 не обладает системой КНРТ. Включаем. Включаем вспышку. Приемник загорелся зеленым. Соответственно, он тоже у нас в группе. Он у нас ä, канал авто. группы Б. Итак, смотрим, что мы можем делать. Более подробный режим. Мы можем для группы А, например, установить... M. режим работы мануал видим он поменялся задать мощность 1 128 видим она также меняется для группы b мы также можем задать режим на тут просто оставим TTL и как видим на передатчике тоже режим TTL отображается. Можем его поменять. Тогда тоже М-ку сделаем. Mk1.16. Как видим, Mk1.16 тоже все поменялось. На вспышке та же информация отображается. И третья вспышка у нас в группе C. Canon RT – это довольно-таки универсальная система, которая позволяет работать со вспышками Yongnuo и с оригинальной Canon 600, первой и второй версии. И Canon 430 X 3 rt Вот этот трансмиттер – это тоже аналог каноновского трансмиттера, только у него есть одно ключевое преимущество. У него есть подсветка автофокуса. Что является несомненным плюсом при использовании темных, недостаточно освещенных помещений. Зачем этот комплект может быть полезен? Это как небольшая автоматическая портативная студия. То есть вам не нужно бегать к каждой вспышке. Отставили ее. И вы можете управлять всей ситуацией прямо с передатчика трансмиттера. Также вот этот трансмиттер является... Грубо говоря, трансмиттер – это то же самое, как вспышка это. То есть, видите, кнопки управления тоже совпадают. Вот. Также мы можем поставить вот эту вспышку на камеру и также управлять э, всеми др другими устройствами. Разумеется, нужно выбрать режим «Будет э, мастер». Давайте еще расскажу о других режимах, которые существуют в данной вспышке. То есть сейчас мы находимся в режиме «Слейф» в подчинении. Режим SC это оптический режим, каноновский. Этот режим довольно-таки старенький, но, возможно, кому-то понравится. Для того, чтобы все работало в этом режиме, то есть вспышки должны быть в прямой видимости между собой. Расстояние, если не ошибаюсь, 10-15 метров работает. Это очень неудобно, потому что если как-то направить приемники сигнала под другим углом, то ничего работать не будет. SN – это такой же никновский режим управления, как и Canon оптический, только свой. Отличительной особенностью 968-й вспышки является одновременный запуск режима ожидания сигнала SC или SN. Следует также отметить, что все режимы SC, SN работают только в слейв. То есть, могут быть запущены оригинальной вспышкой Nikon или Canon, у которых, опять же, имеются такие функции управления. S1 и S2 режима светоловушки. В режиме S1 вспышка срабатывает при первом световом импульсе. А в режиме S2 вспышка пропускает первый импульс. Обычно она делается для точной предварительной фокусировки объекте и наша вспышка срабатывает уже на второй импульс в этом режиме и если смотреть по сравнению с 600 вспышкой то тут немножко по-другому эти режимы они меняются вот эта кнопочка SC SN S1 S2 вот. а тут немножко мудрено придумано вы можете, то есть изначально тут э, в данной спушке не было этого режима, то есть тут был режим SC только. Если вы хотите получить больше, больше опций, вам нужно зайти в меню и выбрать, соответственно, все доступные, максимальные. Если у вас что-то не получается, скачивайте и устанавливайте свежие прошивки на все используемые устройства Yungnoo. Это был интернет-магазин 812фото. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях, приходите в гости. Если вы хотите получать первыми информацию в наших роликах на канале, подписывайтесь и нажимайте обязательно колокольчик под видео, и первыми получите письмо о новом выпуске.